Клас быстро развитие города, быстро. Приветствую тебя лайк и смотри. смотри. Я взял его. облина ниндзя. Я думаю, что он покруче станет, потом мы Да, для начала думаю тоже нужно запустить. Где-то его тут построить. Где-то чтобы узнать, где а здесь. А, и будем уже идти воевать. Это у нас есть еще софсик через 62 давай, построим давайте давайте сыграйте нам знаете что блин нужно мускаряку взять чтобы построить быстрее тем самым вы ускоритесь при копании давай ключ вот для призыва. И, окей давайте нить по ну, ну, так это возьмем копает облик который копайка как их зовут Помощник не ну-ка атака ага не может найти окей на знаете а крутой ниндзя не возьмем потом летающий потом снайпер все новая тактика посмотрим ну как она будет быстрое развитие города и быстрая игра как там название было Вот, а? Это... есть подобный ролик быстрое развитие города быстро приду так что хочу тоже вам показать еще одну быструю с помощью ниндзя не просто тоже что они тоже быстрые. возьму их даже три штуки их что можно много брать это наверно будет классно ох ты уже война вау бомая с кем что-то будет есть что он загонять ясно он чего тут не блин тут задумал. значит он э, на другой карте есть шанс победить на тункам только... кто он сказал идти сюда стойте я вс ⁇ вроде бы вам призвал больше, вот. Вроде бы никого нет. Смотрите. Значит, снайпера. Учеников. А, Ладно, В чем дело? Давайте еще призываете в казарму. А вдруг я... И... Вот будет ред. воду в битве. Так. Ага. Бесконечная битва. Вау. Так, ты, окей, окей. Воська. Призыв атака. Ты даже с ручкой. Ух ты, а они мне все классные, кстати, но, блин, слабый, слабый очень. Давайте тогда, ну, гигант, припасть. я уже устал. Лучников, ну, тоже. Регенерации точно. Каких там все зовут? Забыл. А, цинкеницы. Тут даже написано, отлично. Так, они нас нападают. Плохо дело. Давай, нельзя, тыщи. Я в тебе верю. Давайте призвать скорость. Вот так. Блин, а дело Плохо. Давайте же поиски еще. Вот так можете хилочку этих махов? Знаете, там, конечно, классный, но. Куда у меня такая сила? Вау, он, он... он... разгрываю Галема. Слышь, ты, я? На раскрышком сильные вот эти вот. Да и зовут. Переманты. О перемонты. Окей, перемонты сильнее. Сейчас записать ролик, какие уже есть не шикарные. Ага. Вроде бы у меня уже сдаюсь, давайте сдаваться. Ну ладно, я зачем. Возьму карту, которую не слоим. Я помню вторую карту создавал э, второй отряд Рандомно на колоды думаю что за тащи колоду или второй колоды все-таки может быть перенастроим не не не не такой себе не видите не идет возможно не качнуты прокачаем давайте прокачаем расти беру 75 вроде бы такой, сильный, ну ладно, орк. Ну, вроде бы у нас есть тут и паладин, 300 стоит. А ты сколько стоишь? Дешевки? Ты чё сразу не сказал? Дешевка 200, ну там 300 вообще. Ну давай, орк. Тоже третий уровень. Как говорится, нам еще прокачаем. Покачаем, наверное, железо один взять. Окей, а тоже нужно. Прокачать. Как его зовут? Желез. А -а -а. Тоже снайпер. Блин, а может быть лучше с мужчини брать? Слава Аллаху. Тут она что? А, время, время. Нам очень понадобится время, снайпер. Мы уже посмотрим. как все пуди. Сто пуст. Посмотрите, новый снучок. О да, новый снучок. Сначала читал, а не что-то еще убивать буду и у нас орк есть угу. еще один второй орк прямо вторую колоду перекороку колоду нам из-за того что у нас железо 2 нужно железо один сделать 535 до 600 вот и все угу. время ожидания как я помню в прошлый раз было 38 секунд 38 28 так что давай. Кто тебе там сказал найти мяч? На карта понятно. О, кстати, классная карта. Можно прямо вот такую простой парочку захватить. Может записать данный... На карте ролики, когда играли в команде, вроде бы, вроде бы, вроде бы. Да, да вроде бы играли в команде. строю где-то здесь опасный игрок опасный посмотрим новые карты нового круго орки так эту точку никто не захватит но только летающий придут нам тут ломать придется что-то придумать казарм построить и лучников андам брали бля разрял брали ну ладно что ж поделать придется без них тащить мог двое отлично еще раз, так, так. вау, окей, кто -то из вас очень а, вот у нас один снайпер, на одного этого летающего, и ха, он просто атакует на всех, это будет наверное очень классно, давай еще орка для безопасности, это нормально будет, так, а в вот он строить важно, базу. базу базу, все, это чучок нам поможет в тактике, начинаем новую тактику как и другие ютуберы начинали думаю так текст сработать идем сюда вот точно копия копия кто вам сказал идти сюда не не я передумал сюда иди чувак так когда дойдешь сюда вот пожалуйста постройте новую точку чтобы было что было больше больше больше не классного. мага давай магия наверное тоже тащили так окей Лоблин. Лоблин по названию беслуга и просто рушим экономику ага у вторую точку строить хочется Ага, я буду рад так делать призыв орки призыв кита еще отлично еще отлично экономика рушит, все нормально стройка не ага, хватает вальчик 50 написать чтобы было быстрее мы захватили в эту нимный шар а, это мой окненный шар. Ну, интересно, что произойдет? Тихо-тихо, атака, атака. Так, а, да, вот, отвайте. Атака. Стройка. Вот на хоблинах. Давай на хоблина. Капец, блин. Он не заждал такой тактики. Отлично. Давайте. Так, все атакуют. Всех урубай. А, он спрятался. Они, они а тогда рука еще и мы Вот так. Он. И, ну, в принципе, магики. Вы сильнее, да? Значит, захватываете. Бежали шахматы. Как в шах... Кто играет шахмут? 100 лайков. Да, вроде бы красиво сказал шахматы Блин. Да. Я играл в 10, 15. Даже... Ну, 6. Кто вас знает? Не спрашиваю. Потом он, наверное, спрашивает. Вау. Что, что такое? Тихо тихо. Кто вам призвал? В атаку. Так, один гоблин пошел сюда, я не знаю зачем. Обратный день. Тебя опасно идти. Одному. Так, ну гоблина, вы же можете экономику разрушать. Примера он тут построить что-то. Вот что он сделал, окей. Хай тогда лучником там. Купил. Там разрушайте класс, а так будете пополнять. а эти мои, кстати, как их зовут? Перемант, какого-то Перемант, Переманты типа копья. Давайте его. Давай, чтобы быстро закончить их Отличная идея. это да, дело в том, что можно еще одну точку захватить чем больше точек тем Чем, окей так призыв призыв давай. давай хилочница как их там целительница О, я помню кстати хотел вам обещать обещала показать игру такой ролик уже рассказал, как называется порноклассика пока ты как-то в нее сейчас не играешь там просто мало онлайн а тут сразу вам онлайн хорош ну если можно то я запишу ролик как думаете, можно спасать мне роли? Вдруг игру нельзя уже записывать, кто его знает? Вроде в найти она есть. У меня вроде бы сильные. Они уже, а на груди, как в играл, очень сильные. А, кстати, еще говорят, что приезжайте с кодом. Это что, правда, блин? Это бот был? Если да, то ладно. Я больше так не буду. Как играть с игроками настоящими? Кто знает, не скажите. Кстати, знаете? Да, он настоящий. Или нет? О, пала еще легион. Легион у нас. Клан, вступайте. Колодая статистика. Ух ты. Вау. Сбор минералов. Так, что у нас тут? На все производится. Уничтожение врагов 432 призыв винтов 36. Вау. Он тоже ювинты запускает очень много. Сбор газа, а это мы еще газы, сбор минералов. развивайся а он тут стоит строить войны тоже потом. С помощью этих экономики строй войны. Такая вот тактика. Заходи статистику и считайте как математики хоть примерно хоть чем выше показатель тем сильнее может быть может быть призыв юнитов а у него меньше потому что у него меньше показатель на вот так идет идет и досюда уничтожить врагов познаете а принципе специально продумали 1000 тысяч тысяч тысяч да, чем меньше тем лучше 5512 1472 3632 и в общий счет Ого, я стою на 10 тысяч. Ну может быть на 10 тысяч 000... 274. 200... А ну, если я пойду получим железу 3 или 1? Ты да, не в курсе. Нет. Ладно, следующей серии я продолжу. Да. Так, давайте план смотрим. посмотрим. Возможно я уже топ занимаю. 48 участников вау а Почему сеять? Можно мне также. Легендарное оружие. и а где я? А, ух ты, а, это чучок здесь? А эти чувачки здесь свечу кубков. Возможно, их не добавили здесь. Ладно, хай развивается, не поточил кубков зарабатывать. В принципе, я не знаю, почему я... Дайте мне игрока. Достигни призыв лучше как еще и раз. А, нужно играть. Ладно, все как. у нас затянулся ролик? Поэтому значит еще ролик. игру играть.